Всем привет! Это сайт DrupalBook.ru и в этом уроке мы разберем модуль блог и CK Editor. Мы посмотрим, зачем нам нужен модуль блок потому что на главной странице Drupal и так уже есть вывод нод тизерами, но модуль блок он представляет более широкий функционал. Давайте рассмотрим, в чем именно он более широкий. Во-первых, каждому тизеру блога добавляется ссылочка на страницу блога Пользователя, который создал эту запись, например, здесь записи блога админа. Если мы перейдем на страницу блога, то у каждого пользователя есть свой блог. В этом есть разница модуля блог и встроенной группальной главной страницей. То есть каждый пользователь может зайти и создать свою запись. Давайте посмотрим, каким образом это сделать. Потому что если вы добавите новых пользователей, сразу они не смогут добавлять записи в блог. Вот, видите, я создал блогер 1, блогер 2. Для того, чтобы не могли добавлять записи в блок, вы должны поставить модуль блок, соответственно. Сейчас модуль блок не входит в ядро Drupalа, его нужно качать отдельно. Переходите на страницу модуля блок, качаете его. Он находится в dev версии но, в принципе, он уже рабочий. Если у вас возникают какие-то вопросы по работу блога, вы можете добавить еще. Качаете модуль блог. Я уже его скачал, включил, добавил пользователей. Теперь нам нужно добавить роль. Нам нужно добавить роль блогер. Вы можете писать название роли на русском, но машинное имя нужно будет писать на английском. Сохраняем. Теперь нужно для этой роли задать права доступа, чтобы пользователи с этой ролью могли добавлять записи в блоге и править свои записи. Находим блок. Блокпост. Типы материала блокпост мы должны добавить права блогеру создавать свои любые новые материалы, удаление собственных материалов, администратор может удалять все материалы, удаление редакции, ну в принципе в редакции не обязательно использовать, можно использовать только редактирование собственных материалов, так редакции, просмотр редакций, ну в принципе не нужно нам это, в принципе этих прав достаточно, чтобы пользователь мог нормально работать со своим блогом. Он может добавить новые материалы, удалить собственные материалы и редактировать собственные материалы. Сохраняем. Теперь добавляем эту новую роль блогер пользователям, которых я создал раньше. Ну и вам нужно будет создать пользователей. Если они существуют, то просто добавьте роли. Заходим в редактирование пользователя и выставляем ему роль блогер. Сохраняем. То же самое для второго пользователя. Выставляем ему роль блогер. Сохраняем. Теперь эти пользователи могут добавлять записи в, блок, в свой блог. Соответственно, будет на главной странице вводиться общий блог. Я использую модуль Moscara, чтобы перейти, залогиниться по другим пользователям. Давайте зайдем под блогером 1. Вот, видите, что блогер может посмотреть чужие блоги, и у него есть свой блог. По умолчанию путь у блога блог и «uid» пользователя. Вот, например, блогер 1, у него путь «blog.slash4». Через модуль path.path.авто можно задать различные а, другие урлы для блога, но пока давайте остановимся на этом. Нажимаем на кнопку «Create New Blog Entry». Вы можете перевести эту запись это название кнопки через админку раздаем тестовую запись мы можем заливать картинки через ck-editor вот таким вот образом мы забираем теги для блога как это например Сохраняем. Таким образом, каждый пользователь может вести свой блог на вашем сайте. Вам нужно будет только добавлять роль блогера и добавлять эту роль пользователям, которых, которые должны будут вести на вашем сайте блоге. Также обратите внимание на CK Editor. Его тоже можно настраивать. Давайте обратно вернемся к админу. Нажмем на кнопку Unmasquerade. Окей. Okay. Вот увидеть, что у нас есть на главной странице записи со всех, всех блогов, и когда мы переходим на отдельный блог, то там будут записи отдельного блога. Теперь давайте зайдем в конфигурацию, найдем секи эдитор. Так, возможно, здесь называется форматы текста, форматы ввода, текстовые форматы редакторы. Вот. Итак, нам нужно здесь что посмотреть. Нам нужно увидеть, какие форматы ввода используются для зарегистрированного пользователя. В данном случае это базовый HTML. Не нужно начать полный HTML с зарегистрированным пользователем, потому что полная HTML предназначен только для администраторов. По умолчанию, в принципе, так оно есть. Можно поставить полный HTML для администратора. Тогда у вас вот как у администратора будет больше кнопок в секи Если вы зайдете. зайдете настройки каждого из формата ввода, то здесь вы увидите какие кнопки доступны. Вы можете перетащить из доступных кнопок в активную панель, например, таким вот образом. Например, кнопкой «Исходники», так, сейчас найдем, ну стили, исходный текст, они не нужны для того, чтобы делать, записать блоги обычным пользователям. Эта кнопка нужна в основном для администраторов. Посмотрим, как, какие кнопки есть в базовом HTML. Увидите, что их гораздо меньше. Ну потому что, в принципе. В принципе, эта кнопка исходного текста тоже не нужна пользователям обычным. Они не будут заходить и править HTML. Поэтому можно ее убрать. Итак, все, мы настроили блок, настроили форматы ввода. Чтобы.. Пользователи, зарегистрированные, пользовались только базовым HTML, чтобы они не могли не ввести никакой JavaScript. Также поставили, чтобы полный HTML выводился по умолчанию администратору, потому что администратор иногда приходится править блоки, иногда приходится писать стили в блоках. Поэтому очень важно, чтобы это была возможность в CK -эдитере. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Drupal.